Здравствуйте, Оксана! По вашей просьбе сделаю для вас большой расклад Ленорман на отношения с Максимом сроком на 6 месяцев. Расклад я уже выложила, проанализировала его и сейчас буду давать вам его трактовку и будем вместе с вами его смотреть. Начнем с самой первой карты в раскладе. Она как обычно задает тонный фон всему раскладу. Так как у нас расклад на отношения, значит эта карта задает тон и фон отношения. Первой картой в раскладе у нас выпала девятая карта букет. Прекрасная карта, которая говорит о романтике, подарках, удовольствии и романтических отношениях, а также конфетно-букетном периоде. То есть в целом для отношений выпала прекрасная карта. Теперь давайте вместе с вами посмотрим угловые карты. Эти карты показывают, чем закончатся отношения в загаданный период времени. И здесь у нас выпали девятая карта букет, которую мы уже с вами рассмотрели, третья карта корабль, 24 четвертая карта сердце и 33 третья карта ключ. Карта ключ говорит о том, что в отношениях, Придется решать какой-то вопрос, либо же искать выход из сложившейся ситуации. Также ключ может говорить о том, что в отношениях наступит какой-то ключевой момент, какой-то такой переломный момент. 24-я карта сердца говорит о сильных чувствах, любви, а также различных эмоциях. И напоследок отставила третью карту корабль, которая может говорить о сильных чувствах и эмоциях. И я придерживаюсь этого мнения, так как сердце говорит о том же. Но также эта карта может говорить о совместной поездке куда-либо на далекое расстояние вместе с партнером, с Максимом. И также иногда эта карта может говорить о расстоянии между вами, которое возникнет. Либо партнер может куда-то уехать далеко, либо же может произойти некое отдаление между вами. Но опять же, так как все остальные карты выпали хорошие, особенно букет и сердце для отношений хорошие карты, то этот вариант я здесь отбрасываю. И теперь давайте обобщим всю ситуацию. То есть в течение 6 месяцев у вас будут продолжаться романтические отношения с Максимом, будет любовь, очень много эмоций, и вероятнее всего наступит какой-то ключевой момент в отношениях. Теперь давайте посмотрим, где в раскладе выпали ваши карты-бланки. 29 девятая карта бланка это ваша и 28 восьмая это Максима. Они выпали во втором ряду рядом друг с дружкой. Это прекрасное выпадение, бывает довольно редко и говорит о том, что вы очень близки друг к другу. У вас тесные отношения, тесная связь. Никто ни над кем не давлеет. Вы в отношениях находитесь на равных. Так как ваши бланки выпали у вас на сердце, в сердце расклада, это середина всего расклада, которая говорит о том, что у вас на душе происходит, на сердце, что вас волнует больше всего. то Давайте сразу и рассмотрим, что же у вас на сердце. На сердце... Вы сами, вы очень много думаете о себе, о том, что вам дальше делать в жизни. И также о Максиме, он также выпал у вас на сердце. Еще у нас выпала здесь 36-я карта Крест и 20-я карта Сад. Крест говорит о том, что в жизни вам сейчас очень тяжело, либо же какой-то предстоит серьезный выбор. Скорее всего, по поводу отношений с Максимом. Но этот период просто нужно пережить. 20-я карта сердца говорит о обществе, о общественном мнении. Вернее, о мнении людей, общества. Видимо, вы очень сильно ему подвержены. Вам очень важно, что скажут люди, что подумают и так далее. Теперь давайте посмотрим, в какие дома выпали ваши карты-бланки. Эти дома будут говорить о том, в чем каждый из вас сейчас, так сказать, варится, да, что его больше всего заботит. Ваша карта-бланка выпала в 12 дом, дом птиц. Это суета, хлопоты, переживания, нервотрепка и обычные наши житейские дела. В которых вы и варитесь но кроме всего прочего птицы еще говорят о разговорах и о сплетнях возможно это также может быть в вашей жизни что другие люди о вас сплетничают и вас это очень сильно заботит бланка максима выпала в 13 доме в доме ребенка это говорит о том что его сейчас заботят либо дети, если они у него есть, и он им посвящает много времени, если же детей нет, то он занят чем-то новым в своей жизни, возможно, каким-то новым проектом, новым делом, и полностью посвящает этому свое свободное время. Теперь давайте посмотрим, какие карты выпали в домах бланок. Они будут говорить о том, что... Вам уготована судьбой, да? Что вас ждет? У Максима выпала 21 карта «Гора». Это карта проблем и трудностей, различных задержек. Что-то будет не получаться и придется приложить усилия. У вас выпала 17 карта Аист. во Во-первых, это карта семьи, а во-вторых, карта изменений. То есть вас ждут изменения в вашей семейной жизни да можно еще посмотреть с чем это будет связано да? проблемы у максима могут быть связаны опять же с детьми так как гора делает ход конем на карту ребенок или опять же с чем-то новым чем он занимается может быть связано с оформлением документов или получением какой-то информации так как гора у нас ходит на 27-ю карту письмо, либо же он получит какое-то известие или сообщение, и это принесет ему проблемы. И также гора делает код конем на карту собака. Возможно, ему понадобится помощь в решении вот этих проблем. Теперь давайте с вами посмотрим дома, которые отвечают за основные сферы жизни человека. Это дом любви, дом брака, дом разрухи, дом опасности. В доме любви у нас лежит прекрасная 31-я карта солнца, которая говорит о счастье, успехе, удаче. И это все в личной жизни, так как мы смотрим отношения. Но теперь же нужно понять, с каким мужчиной это счастье и успех, да, с Максимом или с вашим мужем. Я думаю, что здесь речь идет именно в отношениях с Максимом. А что касается мужа, то здесь по карте солнца наступит ясность и понимание, что делать дальше. Теперь посмотрим... 25-й дом, дом кольца, который как раз у нас отвечает за брак. И здесь у нас лежит 33-я карта ключ. О ней мы уже говорили. В браке опять же наступит какой-то ключевой момент. Будет выяснение отношений. Будет искаться выход из сложившейся ситуации. Ну и очевидно все станет, да, все станет ясно и понятно, что делать дальше. Теперь посмотрим 23-й дом, дом крыс, дом разрухи. Какая карта упадет в этот дом, с тем и будет разруха, да, что-то будет разрушено. И здесь у нас упала 30-я карта Лили, Прекрасная карта сама по себе, которая говорит о гармонии, о сексуальности. И, скорее всего, вот с этим и будет как раз разруха. То есть, гармонии в загаданный период не будет. Так, еще можно посмотреть 22 дом. Дом развилки. Это дом выбора. С чем же будет связан ваш выбор в загаданный период времени? И здесь мы видим 27-ю карту письмо. Письмо это сообщение, известия различные. Бумаги и документы. А также общение. Вот с этим и будет связан ваш выбор. С кем общаться, с кем не общаться. С кем переписываться, с кем не переписываться. Кому отвечать, кому не отвечать. Так как письмо это еще и официальные бумаги, то здесь может стоять вопрос о разводе вашей ситуации. Так как письмо делает ход конем на карту сердце, то есть официальные бумаги касаются личных отношений, любовных. Кольцо делает ход конем на карту гора, которая говорит о проблемах, трудностях, холодности в отношениях и на карту медведь. А медведя я как раз загадала как вашего мужа, поэтому все это будет касаться вашего мужа. И выбор тоже. Да, еще письмо у нас делает ход конем на 26 карту книга. Книга это тайна. И здесь тайное общение. Скорее всего, это касается Максим. Опять же, общаться, не общаться. И вообще просто может означать тайное общение. И последний дом, который мы посмотрим, это десятый дом косы, дом опасности. А в этом доме лежит сама карта коса. То есть карта усиливается на себя, своим домом, в который она упала. То есть двойная опасность. Нужно быть очень осторожной в этот период. К сожалению, в чем опасность, посмотреть не получается. Получается, потому что просто дом опасности и в нем опасность. ну можно сделать, конечно же, ходы конем и посмотреть, что мы и сделаем. Коса делает ход конем на девятнадцатую карту башня. Башня это какое-то госучреждение, поэтому опасность может быть госучреждение Коса делает ход конем на пятую карту дерево Дерево это семья продолжение рода также может быть здоровье то есть опасность может быть связана как-то со здоровьем и каса делает ход на тридцать третью карту ключ то есть опасность связана с принятием решений. Теперь давайте посмотрим в общем что происходит в вашей жизни. это все карты которые находятся вокруг вашей карты бланки. Это у нас здесь тучи, шестая карта, неясность, неопределенность, какие-то мелкие неприятности, незнание, что делать дальше. Девятнадцатая карта, башня, которая может говорить о работе в госучреждении каком-то, а также может говорить о мыслях о разводе, тем более эта карта выпала у вас в голове над вашей картой бланкой. Дальше 26-я карта книга, которая говорит о чем-то тайном. И, скорее всего, это отношения с Максимом, так как он здесь тоже выпал, как раз под картой книга. 18 карта собака. Говорит о том, что вам сейчас очень нужна помощь и поддержка. Дальше, седьмая карта, змея. Есть какой-то человек. Скорее всего, враждебно настроенный, который очень мешает вашей жизни. 36-я карта крест просто говорит о том, что сейчас в вашей жизни трудный период. И 20 карта сад, карта общения и общественной какой-то жизни. Теперь посмотрим карты вокруг Максифа. Ну, здесь то же самое, карта книга, башня и крест и сад и добавляется еще карта всадник всадник я загадывала мужчин которые есть в вашей жизни кроме мужа и максима то есть это какой-то у него еще соперник имеется который имеет на вас виды вторая карта клевер что-то удачно в его жизни складывается какие-то обстоятельства либо же в чем-то удача будет и Двадцать седьмая карта письмо говорит о том, что он в данный момент оформляет какие-то документы. Ну и ходы конем. Еще давайте посмотрим от вашей карты. Дама у нас делает ход конем на восьмую карту гроб. Которая говорит, что какой-то период заканчивается в вашей жизни и начинается новый. Происходит трансформация. Это подтверждает... Тринадцатая карта ребенок, на которую также ходит ваша карта бланка. То есть что-то новое начинается в вашей жизни. Также у нас бланка делает ход коню на первую карту всадник. Во-первых, это говорит о том, что сейчас в вашей жизни активный период наступил. Что-то вот-вот случится такое. Уже на подходе. Но опять же всадник может говорить и о каком-то поклоннике мужчине до 35 лет примерно который положил на вас глаз да я вам уже говорила я эту карту перед тасованием загадывала также бланка делает ход конем опять же на 27 карту письмо это оформление каких-то документов и бумаг и теперь посмотрим у максима что происходит его карта бланка делает ход конем на шестую карту тучи. Опять же, неясность и неопределенность какая-то, какие-то мелкие проблемы, которые легко решаются. Также его карта бланка делает ход конем на седьмую карту змея. Я загадывала змею для Максима, что это какие-то другие женщины, которые есть в его жизни, кроме вас. Я так подразумеваю, что у него кто-то есть или есть жена. И вот с ней как раз он и не знает, что делать по карте тучи. Дальше. Его бланка делает ход конем на тридцать вторую карту луна. Луна опять же говорит о неясности, непонимании, что делать дальше. Это какие-то иллюзии. Когда человек воспринимает ситуацию не такой, какой она есть на самом деле. Также его планка делает ход конем на двадцать первую карту гора и шестнадцатую карту звезды. опять же есть какие-то проблемы, которые ему приходится решать. Ну и звезды это планы и цели на будущее. Итак, основные моменты мы с вами посмотрели и теперь переходим непосредственно просмотру прошлого настоящего и будущего начнем с прошлого это карты которые лежат слева от вашей карты бланки в одном с вами ряду это четвертая карта дом десятая карта коса и восемнадцатая карта собака начнем с четвертой карты дом которая говорит о том что у вас была семья был муж, было все хорошо так, как четвертая карта дом выпала в девятом доме букет. Была радость, удовольствие, подарки и так далее. Но мы видим, что карта дом делает диагональ на восьмую карту гроб. То, гроб, то есть это все подошло к концу, закончилось, да, умерло. И дом делает диагональ на тринадцатую карту ребенка и пятую карту дерева. Видим, что что-то новое произошло в семье, да? В семье, потому что дерево дальше идет, которое говорит о продолжении рода, о семейных корнях. Дальше идет десятая карта коса. Что-то случилось внезапно и неожиданно. И опять же в десятом доме, в доме косы. Здесь может быть так, что муж причинил вам какую-то очень сильную боль. Да, по косе очень сильно вас чем-то ранил. Либо произошло какое-то событие внезапное и неожиданное. Опять же, это было все для вас очень болезненно. В этом всем замешана какая-то женщина, так как коса у нас делает диагональ на девятую карту букет и на седьмую карту змея. Змея, как правило, показывает наличие другой женщины. Да? Может показывать измену, но ну, может и просто какая-то женщина, которая решила навредить вашим отношениям и это делала. Потому что возникали суета, хлопоты, нервозность по карте птицы, проблемы и трудности в семье по карте гора и мелкие неприятности и проблемы по шестой карте тучи. То есть эта женщина как-то вредила вашей семье и приносила в дом неприятности и проблемы. Это мы посмотрели диагнали, но еще можно посмотреть и ходы конем. Коса делает ход конем на 33-ю карту ключ. Опять же в семье наступил какой-то ключевой момент. И произошло холодность, отстранение, уединение по девятнадцатой карте башня, либо же вы с головой стали уходить в работу. И дальше у нас лежит восемнадцатая карта собака. Собака говорит о помощи, поддержке, скорее всего эту помощь вам оказал как раз Максим, появился в вашей жизни. да? Это либо это может быть какая-то подруга ваша. Собака делает ход конем на тридцать пятую карту якорь. Это может быть друг как на работе, так как якорь является сигнификатором работы, так якорь может говорить о том, что этот друг давний, то есть вы дружите с ним давно. Также собака делает ход конем на двадцать шестую карту книга, что говорит, что вы с этим другом делились чем-то тайным и личным, какой-то информацией. Ну и диагонали, давайте еще посмотрим. Диагональ собака у нас башня, ребенок и ключ. Опять же башня это скорее всего ваша работа, может быть госучреждение либо же ваше уединение отстранения, ребенок это что-то новое в вашей жизни. На работе мог быть новый сотрудник. И вот как раз ключик, да, ключевой момент. И также собака делает диагональ на восьмую карту гроб, 36-ю карту крест и 17-ю карту Аисты. Вот две негативные карты. Гроб. Что-то закончилось да, в семье. Крест, тяжелый период, и 17 аисты, изменения в семье и вообще изменения в жизни начались. Теперь давайте посмотрим настоящие. Это карты, которые лежат в одном вертикальном ряду с вашей картой-бланкой. Карты над головой показывают, о чем человек думает, о чем его мысли, и вообще, что он думает об этих отношениях. Здесь выпала девятнадцатая карта башня. Вообще может говорить о госучреждении, о месте работы. То есть голова ваша может быть забита работой, а также разводом. Так как у вас сейчас такая ситуация, то башня может говорить о разводе. Карты под картой и бланкой говорят о том, на что вы можете в жизни опереться. Здесь выпали 36-я карта Крест и 21-я карта Гора. Гора это сплошные проблемы и трудности. На них, как говорится, не опрешься особо. 36-я карта Крест это опять же проблемы, трудности, трудный период. Который просто нужно пережить. И также крест может говорить о судьбе. То есть надеяться можно только на свою судьбу, что все изменится в лучшую сторону. Ну и на Бога. Если вы в него верите, ходите в церковь и так далее. Карта крест еще говорит о вере. И теперь переходим непосредственно к просмотру будущего. Мы загадали период 6 месяцев, поэтому один ряд карт будет показывать приблизительно полтора месяца. Будущее находится справа от карты бланки. Итак, давайте смотреть. Самый первый ряд смотрим, самое ближайшее будущее, рядом с вашей картой бланкой. И здесь у нас выпали 28 карта мужчина. Вторая карта клевер, Четырнадцатая карта Лиса. И пятнадцатая карта Медведь. Не так много карт. Две из них, которые являются вашими мужчинами. Двадцать восьмая карта Бланка. Это Бланка Максима. И пятнадцатая карта Медведь. Это карта вашего мужа. И сейчас, так как они выпали в одном ряду, эти два мужчины, можно посмотреть, что будет между ними, да, происходить. И здесь лежит клевер и лиса. Если дословно прочитать, то шанс разоблачить обман. Обман направлен на вашего мужа, да, лиса смотрит на его карту. Если муж еще не знает о ваших отношениях, то есть шанс, то как раз вот в этот период, полтора месяца, он о них узнает. То, что карта бланка вашего мужа выпала у вас в будущем, говорит о том, что отношения пока что с ним не закончатся. Он и дальше будет фигурировать в вашей жизни. Во всяком случае, в ближайшие шесть месяцев. И, и... Ой, Игорь, извините. Максим также выпал вашем будущем вот рядышком с вами его мы уже рассматривали делали ходы конем что у него происходит да перейдем дальше ко второй карте клевер что же за шанс будет да а клевер смотрите опять же выпал в доме лесы то есть шанс связанный с какой-то хитростью обманом лицемерием и все это может проясниться так как клевер делает ход конем на тридцать первую карту солнце которая говорит о ясности и понимании также клевер у нас ходит конем на тридцать шестую карту крест что говорит о том что появится шанс поставить крест да на чем-то отдалиться уехать по карте корабль и по карте башня башня это также уединение отдаление да клевер у нас еще ходит конем на 17-ю карту аисты то есть шанс опять же все изменить и на одиннадцатую карту метла шанс выяснить отношения Дальше у нас лежит 14 карта лиса, которая упала в 15 дом, дом медведя. Медведь у вас кто? Правильно, ваш муж. Опять же, обман, связанный с вашим мужем. Лиса делает ход конем на 26-ю карту книга, то есть на что-то тайное, скрываемое, скрываемый обман. Лиса делает ход конем на 16-ю карту звезды, Обман, связанный с планами и целями своими. И также с любовью любовными отношениями. Так как Лиса делает ход коню на 24-ю карту сердца. И последняя карта, 15-я карта, Медведь, которая упала в 16 дом, дом звезд. Медведь это ваш муж. И вы будете строить планы на будущее по отношению к нему, что дальше с ним делать. И вот это мы рассмотрели в ближайшие полтора месяца. Если посмотреть, медведь у нас делает ход конем на двадцать седьмую карту письмо, то есть вы будете с ним общаться и также можете подать документы на развод, да, так как письмо это бумаги и документы официальные. Будете с ним выяснять отношения, так как медведь делает ход конем на одиннадцатую карту метла. И все это будет очень так активненько, так как медведь делает ход конем на первую карту садник. Переходим к следующему ряду. Это ряд над картой бланкой и под картой бланкой. Эти два ряда находятся на одинаковом расстоянии от карты бланки. И поэтому показывает одинаковый период времени, то есть еще 3 месяца. Давайте начнем с верхнего ряда. Здесь у нас лежит 26-я карта книга, которая упала в пятый дом дом дерева, дом семьи. Да? И книга это какая-то информация и тайна. Ну, здесь, скорее всего, все раскроется, так как книга делает. Опять же, ход конем на 14 карту леса. Обман, хитрость, предательство. Будет общение по этому поводу. Так как книга делает ход конем на 27-ю карту письмо. И на 36-ю карту крест. То есть, вот это все как раз и поставит крест. Да? Будет окончанием. Смотрите, интересно так выпало. Книга делает ход конем и на собаку, и на лесу. Это две карты, которые противопоставляются друг другу. То есть собака говорит о верности, преданности и дружбе, а леса наоборот, о хитрости, предательстве и измене. И вот карта книга говорит, что верности и преданности как бы нет, а есть обман, хитрости и предательства. Но это с вашей стороны, конечно. Дальше у нас идет первая карта всадник, которая упала в шестой дом, дом туч. Во-первых, всадника мы загадывали как какого-то другого мужчину в вашей жизни. И он как раз активизируется, видимо, в этот период. И будет непонятно и неясно, что с ним делать. По шестой карте тучи. Одновременно... Этот мужчина является как раз соперником Максиму, так как делает ход конем на пятнадцатую карту медведь. В данном случае это не муж, а просто карта медведь, которая говорит о сопернике. Активизируется этот мужчина, скорее всего, в каком-то общественном месте, так как карта всадник делает ход конем на двадцатую карту сад и будут у него какие-то... Такие желания сексуального характера, так как садик делает ход конем на тридцатую карту Двели. Дальше у нас идет 32 вторая карта Луна, которая упала в седьмой дом, дом змеи, дом коварства. Коварство в том, что у вас есть какие-то иллюзии насчет Максима. Да? Так как Луна делает ход конем на его карту Бланку. Вот что-то вы не знаете, что-то вам не ясно. Вы живете в каких-то иллюзиях, что-то не так на самом деле, как вам кажется. И вот сейчас, в этот период, наступит какая-то ясность. Так как Луна делает ход конем на 31 карту Солнца, все прояснится. Прояснится это либо при общении с кем-либо, так как луна делает под конем на 27-ю карту письмо, либо же кто-то вам что-то скажет, да, сообщит. И последняя карта, третья карта корабль, которая упала в восьмой дом до гроба. Что упадет в этот дом? Обычно с тем и пусто, да, того нет. Значит, чего не будет? Не будет каких-то сильных эмоций, эмоциональности, так как на карте изображена вода. Не будет каких-то давних поездок, путешествий. Не будет отдаления, расставания. Но это карта движения. Поэтому и движения какого-то в развитии отношений тоже не будет. И теперь переходим к следующему ряду, к третьему. Здесь у нас первая карта, это 20-я карта сад, которая говорит о обществе и общественной жизни. И упала 21 дом, дом горы, дом проблем и трудностей. То есть в общественной жизни начнутся какие-то проблемы. Из-за чего, да? Во-первых, из-за вот этого вот всадника, да, вашего поклонника активного. Будет какое-то выяснение отношений, нервозность. Возможно, какой-то опять же сексуальный интерес. Так как сад делает ход конем на одиннадцатую карту метла. Также сад делает ход конем на пятую карту дерева, которая говорит о росте и развитии. Возможно, на работе. И... Возможно, вам предложат помощь и поддержку. Вот этот вот всадник мужчина да, по карте собака. И рост и развитие. Но, скорее всего, вот за отдельную плату, да, за сексуальные отношения. Почему сказала на работе? Потому что сад делает ход конем на девятнадцатую карту башня, которая часто показывает место работы. Дальше у нас идет 27-я карта «Письмо», которая выпала в доме развилки. Ее мы уже разбирали, что будет какой-то выбор, связанный с оформлением документов. Он будет касаться вашего мужа, так как письмо делает ход конем на карту «Медведь» и на 24-ю карту «Сердце». То есть опять же подтверждается, что это именно «Любовные отношения». Дальше идет тридцатая карта Лилии в двадцать третьем доме в доме Крыс. Ее тоже мы немножко разбирали, что будет разруха с гармонией. И это связано также с Максимом, так как и делает ход конем на его карту Бланку. И на семнадцатую карту Аисты, то есть начнутся какие-то изменения в отношениях с ним. Почему-то что-то начнется рушиться лирий делает ход конем на третью карту корабль произойдет какое-то отдаление в отношениях так как лирий делает ход конем на первую карту всадник а этот опять же еще какой-то мужчина то не без его участия но может быть и так что гармонии не будет как раз вот с этим вот поклонником, да начнутся изменения. Ну и это, соответственно, касается и Максима. И последняя карта. 31 карта. Солнце в доме любви. Прекрасная карта в прекрасном доме. То есть в отношениях все хорошо, счастье, радость, успех. Все прекрасно. Эмоции, любовь. И на этой прекрасной карте ряд и заканчивается. И переходим к последнему ряду. Это последние полтора месяца и шести загаданных. И начинается ряд на 17 с семнадцатой карты «Аисты». «Аисты» – это изменения. И изменения касаются именно вас, вас лично, так как «Аисты» лежат в вашем доме, в доме вашей карты «Бланки» еще и делает ход конем на вашу карту бланку, на, да, на 29 девятую карту дама. С чем же связаны эти изменения? Шанс появится все изменить, какой то так как кайфы делает ход конем на вторую карту клевер и на седьмую карту змея. А змея, как я вам уже говорила, это какая-то женщина, у максима знакомая да возможно его жена и вот как раз наступит такой момент что можно все изменить и сделать все так как хочется именно вам достигнуть какой-то своей цели так какая а если делать на 30 карту лилии Лилии это еще и гармония в жизни и с собой, и с окружающим миром. То есть измените ситуацию так, чтобы вам было хорошо и вы достигли своей цели. Дальше идет шестнадцатая карта звезды, которая упала в тридцатый дом, дом лилии. То есть это ваши планы и цели на будущее в достижении каких-то своих целей. Звезды делают вход конем на 31-ю карту Солнца, то есть, чтобы было счастье, была радость жизни, чтобы вы были счастливы. И планы и цели эти касаются напрямую Максима, так как Звезды делают вход конем на его карту Бланку. И на 14-ю карту Леса. Лиса это еще и действия, которые как раз направлены на то, чтобы достичь своей цели. И поставить крест, да, на всем, То есть, ну как крест на всем, Окончательно поставить все точки над И, да. Расставить приоритеты. Вот как раз в эти последние полтора месяца и наступит ключевой момент по карте ключ, который у нас выпадал. Дальше у нас лежит одиннадцатая карта Метла, которая упала в 31 первый дом, Дом Солнца. Метла это выяснение отношений, конфликт, но так как она выпала в Доме Солнца, то этот конфликт будет удачно разрешен, да? Отношения вы выясните. С кем? С вашим мужем. Так как Метла делает ход конем на пятнадцатую карту Медведь. И обстоятельства сложатся удачно для вас, так как метла также делает ход конем на вторую карту Клевер, которая также дает вам шанс и надежду. И отношения вы будете выяснять, скорее всего, в каком-то общественном месте, так как метла делает ход конем на двадцатую карту Сад. И последняя карта, 24-я карта сердца, которая лежит в 32-м доме Луны. Сердце это эмоции, и Луна также дом эмоциональности. То есть это эмоции какие-то в квадрате, заканчивает у нас эти 6 месяцев. То есть очень сильные эмоции, любовь, любовные отношения. И опять же, сердце нас сделает ход конем на 27-ю карту письмо, которое говорит о бумагах и документах и обобщении. Возможно, опять же, эти эмоции будут связаны с разводом. Итак, будущее мы все с вами рассмотрели. Осталось посмотреть карты сюрпризы, которые лежат в самом низу расклада. Они говорят о событиях, которые произойдут независимо от вас и ваших действий. В самом низу первой карты у нас лежит 22 карта-развилка, которая сама по себе говорит о выборе из нескольких вариантов. И так как она лежит в 33-м доме ключа, то будет приниматься какое-то решение, и выбираться будет из нескольких вариантов. Также развилка может говорить о дороге. То есть вы примете решение о какой-то поездке. Также карта развилка в любовных раскладах очень часто говорит о выборе, связанном с партнером. То есть вам таки придется... Сделать окончательный выбор между Максимом и вашим мужем. Принять какое-то решение. Дальше лежит 23-я карта крысы в 34-м доме в доме рыб. Дом рыб это дом денег и всего материального. Карта крысы это разруха и потери. Вот здесь будьте осторожны с деньгами, чтобы их не потерять. Также крысы могут говорить о больших тратах. Также будьте осторожны, чтобы не потерять свое какое-то имущество. Дальше у нас идет 35-я карта Кольцо. Ой, извините, 25-я карта Кольцо в 35-м доме, в доме Якоря. Кольцо это партнерство Якорь очень часто всегда является сигнификатором работы. То есть на работы возможно заключение какого-то как контракта или оформление какого-то партнерства. Также кольцо может говорить о браке. Если рассматривать здесь его как брак, а якорь как то, что неизъявленное и стабильное, то можно говорить о том, что пока что вы с мужем не разведетесь. То есть официально вы будете с ним в браке. И последняя карта, 34-я карта рыбы, которая лежит в 36-м доме, в доме креста. Крест всегда говорит о трудностях, в трудном периоде, а Рыбы о деньгах и все материальном. Скорее всего, карты говорят о том, что будет немного трудно с деньгами. Будет трудный период. Ну вот теперь все. Весь расклад мы с вами рассмотрели. Напоминаю, что расклад это всего лишь наиболее вероятное развитие событий. И человек своими действиями и поступками может все менять в ту или иную сторону. Все равно выбор остается за человеком. На этом я прощаюсь с вами. Буду рада обратной связи, если вы мне опишите какие-то моменты. И если будут вопросы, пишите, я на них обязательно отвечу.